Так, Господи, на каком у меня дереве нафиг появился? Эй, Серега, ты что там делаешь снизу? Куда а, меня позвал? Я не знаю, а зачем и... ты, ты зачем-то меня в этот мир позвал? Сказал, что пять рублей мне заплатишь. Что случилось вообще? Ну, есть э, кое что. Сегодня я для тебя подготовил нереальный челлендж. В смысле челлендж? Я решил создать мир и провести для тебя челлендж если ты умрешь то я заплачу тебе 5000 рублей ладно ладно попробую но знаешь это очень легкий способ ведь самый легкий способ в Майнкрафте это о, упасть вниз получается и, кстати ребят скоро Плохо. совсем выйдет мой новый трек вместе с серегой если вы хотите чтобы он вышел очень быстро пишите это комментариях, и я как можно быстрее его выложу. Трек уже готов, оставайся его только выложить. Да, Серега Конечно. Хорошо, я уже копаю эту землю, э, землю, и сейчас будем уже строить этот стол для того, чтобы умереть. Я не понимаю, готов уже свои 5000 рублей, потому что я на изи-пизи сейчас просто упаду с высоты, и ты не сможешь никак э, отказаться от того, что ты мне подаришь свои 5к. Так что Абашок. расставайся уже с этой суммой. Давай, давай, я уже поднимаюсь. Смотри, мне уже пять блоков осталось. Давай, давай, я уже, я уже прыгаю. Смотри, смотри. А... Че? Подожди, Подо... подожди. Это, ба... Это какой-то баг. Подожди, подожди. Я сейчас берусь заново. Клари, Хейзелекс официал, и ты Она купила ты мне еды, и я не могу теперь голодать. Ак. What the fuck? Мне купили еды и я сразу же сожрал. Я даже, я даже не собирался ее есть. Эй, почему мне не дали выбор? Можно ее есть или нет? Наверное, это ты подстроил все, да? Да, да, я. Да, да, для того чтобы для того чтобы я не смог умереть. Так. И пробуем. Что? Ну что это за финтифлюха у меня на голове? Челлендж начинается. Ну в смысле как? Так, ладно, сюда что как? Короче, мне нужно озеро лавы. Телепортируй меня к озеру лавы. Подожди, не телепортируй меня козеру лавы. Я тут встретил воду. Что а, я на мне... на мне на рукавники появляются, когда я падаю в воду. Че? На мне на рукавники! вот Оказывается, эти не такие уж и простые. Бля, ну же, как меня он бесит. Это какие-то челленджи свои. Ладно, ты пахай меня уже к озеру лавы. Нифига, Серега, ты нашел реально для меня озеро лавы по Ой, это прям возле моего столба, который я, блин. Ладно, смотри, я да, сейчас как ты, раз Я сейчас полечу в эту лаву. Раз, смотри, да-да-да, я сейчас в эту лаву, короче, прыгну, понял. И э, умру. Все, смотри. Ну, почему, какие нафиг сердечки? Я должен гореть. Что за фигня, Серега? Почему я не могу умереть? Ты реально сказал, что эти 5000 не такие уже, блин, легкие? Еще и когда я в воду прыгаю, у меня какие-то на рукавниках. Так, ладно, я сейчас выкопаю себе ямку. Так. Да что, почему они меня подкидывают? Я не могу путануть. Потому что это на рукавнике? Вот fuck? Так, короче, Серега, э, нам нужно найти еще какой-то способ, чтобы помереть. Ой, блин, в лаву упал. Хотя мне уже это ни почем это лава, потому что, блин, тут сердечки появляются, когда я в эту лаву падаю. Так, ладно, заходим в воду, чтобы потушить себя. Давай, давай, Серега, я сейчас найду еще какой-нибудь, нибудь местечко, где можно утонуть. И не только утонуть, еще и помереть можно. Так. Нужно очень-очень много песка для моего нового суперкультового трюка, который, да. И наковальню еще мне, да, и наковальню. Еще надо наковальню быстро, чтобы все было оперативно, классно. И чтобы я смог умереть. И получил эти пять тысяч твои. Так, смотри, песок падает на себя. А А, бей меня, бей меня, бей меня, давай, давай, бей меня, бей меня, избивай меня, избивай, избивай! Ладно, так на кого Что? Она... Я, я, она просто разломалась на три кусочка издеваешься, ну, ты, блин, подготовил тропу челунж, смерти, челунж, нафиг, дай, дай, дай. На, может, меня лама сможет плюнуть, и я умру, давай, лама, плювайся в меня, давай, давай, фу, надо, давай, давай, плюнь, плюнь меня, что она в меня плюнула, я даже не почувствовал, может, свинюха бьется, я не знаю, там, агрессивная какая-то, ну, блин, ну, что за фигня, я не понимаю, так, может пойду к этим, к каким-нибудь скелетикам. Короче, нужно сделать ночь. Так, Серега, вот уже зомби. Я плыву, плыву. Давай, давай, давай. давай за мной, давай. давай, давай. А... Он просто... Так, маленький зомби. Давай, давай, иди сюда ко мне сейчас. Ты меня убьешь. Давай, давай, давай, давай. давай. нет как снять этот шлем вонючий капец у меня этих шлемов в этом в инвентаре куча как это блин что за фигня Вы издеваетесь надо мной как это делать все обвечки, па па паучки паучки там есть паучки давай давай быстрее быстрее паукам, а, паукам. Давай, паучки, и ТПХ меня ват. Приземлился. ТПХ меня в ад. ТПХ меня ват. Мне нужно... В ад. Я же говорю... Ой, Серега, это мой нелюбимый биом. Это самый мой нелюбимый биом. Короче, все, я сгораю здесь, Лави. И... Ну да, ну да. Вот такие вот дела, ребята. Плыву просто. Плыву в этом. Плыву в алмазной бане. Э, лечу даже немножечко. О, Серега уже зашел, зашел, зашел. Так, хорошо, ладно, я уже немножечко поднимаюсь. Так, ставим сюда блок. Все, отлично. Поднимаемся, мы уже поднимаемся, Серега. Мы с ребятами уже на полпути к этой башне. А ты там, кстати, где? Видишь меня? Видишь меня? Ой, ты упал? Так, так, прыжочек, прыжочек. Так, ой, здесь нужно немножечко влево уйти. И... И давайте, Эфриты, вам нужно меня убить. Давай, давай, давай, давай. А... Чего? Я как только на них посмотрю, они умирают. Короче, все, Серега, ты пыхай меня в эндермир. Давай, Серега, мне быстрее, Алка Эндер, мы уже пойдем сейчас в этот портал. Так, отлично, все, у нас уже 12 штук, расставляем их вот так вот. Так, и... Вот так вот получается у нас портал. Прыгаем. Так, хорошо. Хорошо, что у меня остались те самые блоки, и я могу простроиться нормально. Так, с... быстрее, быстрее, быстрее. Тут, кстати, куча эндерменов. Может, я смогу все таки получить хотя бы какой-нибудь урон от этого эндер... Эндер... эндерменов, да. Так, эндермен... Нет, они просто взлетают возле меня. То есть ничего я не могу с этим поделать. Ну ладно, Тогда... Ой-ой-ой, как они разорались, разорались. Э -эндер Эндерменчики. Так, смотри, нам нужно попасть во все кристаллы. Давай попробуем попасть сейчас вот этот. Баум, баум, баум, баум, баум, баум. Я знаю способ умереть, Серега. я знаю хороший способ умереть. Я, короче, сейчас поднимаюсь к этому самому кристаллу. Поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь и... Вот ломаю вот эти две решеточки. А. Да, странно, но по мне стрелы сейчас стукают. Ладно. А, что? Странно. Кристалл возле меня просто сломался. Офигеть. Короче, Серега, для тебя вот это задание. Сломай все кристаллы, пожалуйста. А. Эндер Дракон. Технические неполадки? что чувак мы сейчас можем его убить эндер дракон имеет технические неполадки алло эндер дракон какие там технические неполадки ты не умеешь а? не имеешь точнее ой дракоша тебе сейчас будет жопка давай давай а почему мы его избиваем и у него не у него хп хопа... короче Серега, я так понял этот мир вообще невозможно здесь ничего сделать, поэтому, Серега. Спасибо, что вот такой мне челлендж сделал, который я все-таки не смог пройти. Я думала, это легче, легкого будет. Но это нифига не легче легкого. Короче, ребята, вот такая серия у нас с Серегой получилась в этом Майнсруфте. Не знаю, как вам нравится она, не нравится. Надеюсь, она вам понравилась. И если вы хотите больше таких прикольных видосов вместе с Серегой, там, где он меня троллит, или я его троллю, да, может, может, может, я ему отомщу, как... ну, ладно, может, а может и нет. Короче, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Ждите новый трек скоро!